Пока индюшатина маринуется, я сейчас приготовлю соус, которым я буду делать красивую корочку в конце, уже непосредственно на мангале. Причем соус тоже импровизированный. Я возьму коньяк. Мне понадобится так. Сейчас мы ее в печку включим. Так коньячок. Грамм 200 получается, здесь у меня тара на, сейчас скажу, да, 250 миллилитров, ну, приблизительно 200 миллилитров коньяка. Я добавил. Также мне понадобится малиновое варенье. Я возьму, пожалуй, три чайных ложки добавлю. Да, хватит. Хотя нет, даже тут четыре не помню теперь сейчас это все подогреется и перейдем в режим старения будем упаривать упарить я хочу ну, как минимум в два раза а если получится то и в три раза чтобы консистенция, вот эта была такая густоватая. Ну и обязательно, обязательно я добавлю чесночок. Чеснок с малиновым вареньем, это прекрасно, я вас уверяю. Я думаю, даже если взять обычный чеснок, просто пожарить, а потом в конце сделать глазурь с малинового варенья, это будет очень даже симпатично. Зубок хватит. Все закипело. Ставлю на двоечку медленно. И пустомиться. И не, не забывайте помешивать, чтобы не малиновая вареница не пригорела с чесноком. Давайте сейчас вот посмотрим. Обычная вода, да? Прошло минут 40, наверное. Время не засекал, но в целом приходилось поднимать температуру, чтобы усилить выпаривание. Потом опять сбавил, но консистенция я доволен. Этого достаточно, чтобы смазывать льдюшку на мангале. Все, погнали на природу.